упражнений для плечевых суставов, для грудного отдела позвоночника, для плечевого пояса, для проработки холки. Это дает возможность нам с вами снять напряжение и укрепить, улучшить подвижность суставов и улучшить кровообращение этой образ. Упражнение адресован тем, кто ведет сидячий образ жизни или имеет какие-то патологии какие-то, нарушения, какие-то болевые ощущения в области плечевых суставов, для того, чтобы улучшить подвижность суставов, для того, чтобы улучшить кровоток в этой области, мы используем простые упражнения. Выполняйте упражнения в доступной вам амплитуде, и тогда постепенно вы сможете эту амплитуду улучшить, увеличить и снять болевые синдромы пола. И для раскрытия плечевого пояса мы садимся на какой-нибудь валик или на какую-нибудь подушку, или на кирпичик от юге, чтобы поднять таз чуть-чуть выше -чуть и чуть больше его принести. Из этого положения мы сейчас будем прорабатывать наши плечевые суставы. Мы не будем их насилывать, мы будем их пополнять. В данном случае мы еще вентилируем наши легкие, здесь уступаем в систему. Легкие вниз. Последний раз также. Легкие переглубки на колени снова делаем плечами. Делаем плечами вперед. Полный круг плечами. Еще помню полный круг и до вдох выдох. Последний раз дальше. Локтивых локтевых суставов и грудного отдела позвоночника. Сейчас мы руки раскроем. Руки невысоко, вот они не высоко, Плечи опущены. Подтянем лоблик талии. Выдянусь. Медленно, спокойно. Все, внимание, область лопаток. Амплитуда может быть совсем вот такая малюсенькая. Да? Может быть намек на движение, если больно. Если не больно, то мы подтягиваем руки чуть-чуть сильнее талии. Вот, вот, высоко, Раз также. Теперь мы попробуем взять и развернуть кисти вниз и выпрямить руки. Движение да? рук идет вниз, вниз, вниз по диагонали. Больно, если некомфортно, уменьшаем вам присуток, да, то, как -то, как -то подтягиваем. Зафиксировал, зафиксирован, поясница у нас не вращается, настолько плечевой пояс слегка-слегка приоткрывается. Последний раз дальше. Оп. опускаем руки вниз, голову, плечи, шеи расслабили, покачали голову из стороны в сторону. Поднимаем руки вверх, да, до уровня грудь, не выше. ложимся, ложимся расслабляем, руки, расслабляем руки, так, чтобы нам было комфортно, стараемся плечи опустим в пол и расслабляем шею вокруг пола, покачать головой из стороны в сторону, в сторону не вкладывая силу в движение, приносом нарисовать рук Последний раз так, что пересоберем руки на уровне живота и руками скользим к плечам. Хорошо, вот как тут мы по животу качаем. Руки остались на уровне груди, плечи мы удерживаем на полу, шею расслаблено, руки рассоединили и мы открываем эти стороны. Вот мы на уровне талии, руки вот у нас три, согнутые локтя, кисти к руки. Продолжаем дальше. В этом положении мы еще удерживаем плес и поясницу. Стараемся, чтобы поясница не опускалась в пол. И стараемся, чтобы какой-то скуп сохранялся, естественно, пройдет. Расвели вдох, выдох, вдох. Мы будем чувствовать, как у нас работает область лопаток, но конечно мы это плюс его сустава. Последний раз Обращаем Возвращаемся к животу. Снова уводим руки вверх. Вниз. Руки можно до уровня груди. Руки за голову можно уводить настолько, насколько получается. Если мы чувствуем, что мы можем полностью вот сюда опустить руки, мы их сюда уводим. При этом мы контролируем сразу рез поясницу, чтобы у нас не выгибалась поясница. И возвращаем руки. Если нашим плечевым суставом это некомфортно, выполняем в меньшей амплитуде. То есть вот начинаем вот с такой амплитуды и постепенно доходим до той точки, где нам нужно остановиться. Не ускоряемся. Последний раз также руки остались на уровне живота. Мы попробовали их развернуть от центра. То есть от живота. Вернули на живот. Снова от живота. Кисти на живот. От живота. Четко следим. Если нам некомфортно, то мы просто не разворачиваем руки. Продолжаем их уводить вот таким вот образом. или от живота. Вот такой легкий проворот в суставе, будет легкий проворот в области от локтя до плеча. Опустили руки вниз, расслабили шею и плечи, расслабили руки. Сейчас мы переключимся на поясницу, руки у нас немножко отдыхают. Мы покручиваем таз в вверх, медленно, медленно, медленно. Наша задача, чтобы плечи шеи сейчас были расслаблены. И также медленно, спокойно опускаемся вниз. Стараемся, чтобы поясница опустилась раньше, чем ягодицы. И еще раз также вверх медленно. То есть проворот руки в плечевом суставе. Вот такой небольшой. Проверим, чтобы шея у нас не напрягалась. Полностью руку не расслабляем, а она слегка у нас напряжена, слегка натянута. Последний раз так же. У кисти развернуты вверх, и мы начинаем разводить руки в стороны. Разводим руки настолько, и мы начинаем Теперь разворачиваем... Теперь разворачиваем кисти вверх и разводим руки в стороны настолько, насколько получается. Если мы почувствовали, что некомфортно в плечевом суставе, останавливаемся, разворачиваемся и уходим обратно. Кисть развернута в полу. Снова развернули кисти вверх. И по полу медленно скользим. Стараемся идти чуть-чуть дальше. И если некомфортно, развернулись, ушли обратно. Если получается, мы уводим руки до уровня плеча. Разворачиваем кисти в пол. И медленно, спокойно возвращаем руки обратно. Концентрируемся на дыхании. Вдох. На выдохе ушли в стороны, вдох, на выдохе обратно. Амплитуда может быть меньше, а может быть больше. То есть мы сейчас попробуем уйти выше. Если не получается, мы остались в предыдущих вариантах. Если получается, мы дотянули руки до ушей, развернули кисти в пол и пошли обратно. И И еще раз дальше. амплитуда может быть маленькая вот здесь она может быть чуть больше на уровне груди она может быть чуть больше на уровне плеч медленно она может быть чуть больше на уровне что вам позволяет ваше птичевое То есть мы максимально можем умести руки за голову и мягко и медленно развернув кисти, повернувся. И выполним еще один раз также в удобной для вас амплитуде. Я выполню по максимальной амплитуде, а вы выберите тот вариант, который подходит Если нам некомфортно, мы опускаем ноги. расслабляемся. Если вы чувствуете, что нам комфортно, мы еще немножко работаем. Последний раз также теперь мы просто задержим это положение. Из этого положения попробуем приподнять плечи вверх вниз. Если не комфортно, то просто удержим положение рук Вот так вот, такое. Вот так. Медленно, аккуратно, шея лежит у нас, затылок лежит у нас, шея не напрягается, затылок лежит у нас на полу. И мы чувствуем, что у нас вот они, плечевой суставчик, только вверх вниз мы поднимаем вместе с руками расслабляемся, расслабляем шею, плечи, возвращаем руки на уровень груди и снова покачали их вперед-назад. Теперь из этого положения пробуем выпрямить руки вверх. Если нам некомфортно, мы оставляем руки согнутыми и удерживаем их, если мы чувствуем, мы можем это сделать, то мы с вами выпрямляем руки к локтям. Сгибаем. Разгибаем. И сгибаем. Продолжаем так же. Можем менять руку. Вверху правая. левая. Можно закрыть глаза и представить себе движение со стороны. Переключить свое внимание в локти, в локтевые суставы и почувствовать, вот как хорошо и комфортно вашим плечам. Последний раз. Также руки остались сверху. Если это положение вам некомфортно, вы оставляете руки согнутые власти, отберете себя за лобки. И сейчас из этого положения мы поднимаем плечи вверх-вниз. Вот оно. Да? Здесь получится в работу и шея, надел вы будете чувствовать ножки шеи, но вот, они будут мягко прокачиваться, прорабатываться. Прорабатывается вся область плечевого сустава. Если некомфортно, пожалуйста, собираем руки и пробуем выполнить вот в таком положении. Если совсем некомфортно, то просто удержать. Продолжаем также. Последний раз также теперь мы раскрываем клетку, плечи, шею. Подтягиваем колени к животу, уберем себя на колени, качаться в сторону. Сейчас мы отпустим колени на длину рук. подтянем колени, отпустим, подтянем, отпустим.